Проект «Читай быстро» представляет. Главный из книги Хела Элрода «Магия утра». Как первый час утра определяет ваш успех? 10 основных фактов. Факт первый. Реализуйте свой потенциал. У вас просто нет времени, чтобы быть несчастным и заурядным. Факт второй. Соблюдайте параллель успеха. Внешний мир всегда был и будет отражением нашего внутреннего мира. Факт третий. Полюбите ваше утро. Пробуждение неизбежно как начало любого нового. Это самое прекрасное. Факт четыре. Сделайте утро волшебным. Факт пятый. Будьте в тишине. Тишина – один из лучших инструментов, позволяющих немедленно уменьшить стресс. Делайте физические упражнения. Утренняя зарядка должна стать основой распорядка вашего дня. Седьмой факт. Читайте аффирмации. Визуализируйте. Визуализируйте свои главнейшие цели. Факт номер девять. Больше читайте. Чего бы вы не хотели в жизни, найдется бесчисленное множество книг о том, как это получить. Десятый факт. Введите дневник, вы можете переоценивать свои поступки, действия и прогресс. И это отдаст вам новое понимание того, чего удалось достичь. Кстати, вы уже слышали про наш смарт-конспект «Магия утра». Мы чуть ниже в статье рассказываем про него подробнее. Переходите по ссылке в описании, и читайте всю книгу за 15 минут. Будьте самым умным в компании!